знаете, мы с вами находимся в том месте, в той компании, которая от природы взяла ценность, которую, как говорится, нам Господь Бог подарил. Да? У нас с вами органическая молекула, начнем с того, у нас с вами природная, природный дар который пришел к нам из, от, от животных, от, из трав, из грибов, да, и мы с вами ничему не перечим, мы, банальное слово, не пичкаем свои организмы химией, да? мы употребляем с вами органическую, природную молекулу, поэтому а я как бы всегда была приверженцем того, чтобы быть поближе к природе, ну так уж я воспитана, так уж я на таком материале взросленно, что отец мой очень любил природу, всегда много ее фотографировал. и Когда я маленькая, вы знаете, мы все любили собирать цветы да, в полях, вот, и когда я маленькая приносила букеты домой, вот он как бы был даже немножко недоволен и говорил, что вот если бы ты их не сорвала, ими бы полюбовался еще кто-то, еще кто-то мимо, идущий по лесу, по, по полю. Да. А так вот их там больше нету, но постоят они у тебя три дня в вазочке и завянут, ты их выкинешь. Вот такие были слова, реакции на вот эти разные букеты. Хотя, конечно, мы, женщины, любим цветы, с одной стороны это понятно, с другой стороны это справедливо. В дальнейшем я прочитала книгу, не одну книгу Карлоса Кастанеда, где он показывает как раз таки взаимосвязь, взаимодействие нас с природой и э, приравнивает нас, в общем-то, мы биологические вещества из тех же клеточек состоим, да. Э, приравнивает нас к любому кусту, к любому дереву, к любому животному. Мы абсолютно из тех же химических процессов состоим, что протекает во всем живом на земле. И поэтому он говорит, прежде чем сорвать веточку с дерева, если она тебе действительно нужна, эта веточка, ну для исцеления какого-то, да, попроси прощения у растения, попроси прощения у травы, у дерева, у которого ты берешь эту веточку, и только потом надлами и ну вот как бы с извинениями, что мне это очень надо, да? Вот, поэтому в очередной раз я вам предлагаю поучиться у природы, а, и вы найдете созвучие вот а, того материала с развитием наших команд, с развитием наших привычек, лидерских привычек, руковод, привычек руководителей своих структур, а, вообще поведение в сети, как, как я бы сказала, в хорошем смысле в стае, да, в, ну, в хорошем смысле, конечно. Так, пять уроков успеха, которые преподносит нам природа. И первый урок нам преподносит львы, львята. Он называется урок маленьких львят. Этот урок успеха называется запачкайте морду кровью. То есть для того, чтобы стать истинным царем зверей, для того, чтобы Показать миру, кто есть кто, кто для того, чтобы стать настоящим львом, настоящим победителем, повелителем, да, конечно же, нужно научиться охотиться, нужно научиться добывать, нужно научиться обеспечивать, защищать, и непременно этот урок преподают прекрасные родители львы своему потомству. Да, вот смотрите, какое, какое внимание оказывает буквально папаша лев, да своему неразумному еще детяте. Они умеют учиться. Они учатся у старших, более опытных львов. И учатся они не по учебникам и не разговорам, а на деле. Они точно знают, чтобы научиться охотиться, нужно запачкать морду кровью. Мы же боимся даже руки заморать, Мы закрываемся дома и учимся сами собой, а когда приходит время охоты – мы не то что охотиться не умеем, но боимся даже запаха крови. Ну, на что здесь намекается? Вы прекрасно знаете, что нам иногда приходится выходить, так сказать, в поле, да? Просто на Арбат, просто на улицу с буклетами, с раздавашками, просто участвовать в каких-то выставках медицинских, по здоровью, тематических, строительных, неважно, там, где есть народ, и э, предлагать свои материалы, информацию о том, что мы есть, что есть такой замечательный продукт. Да? Но вот, к сожалению, встречаются такие люди, и я думаю, что вы узнаете некоторых людей в своих структурах, да, или, или даже не в своих структурах, а просто приходящих в офис и произносящих, произносящих такие слова. Я работать не хочу, я не хочу проводить презентации, ходить в офис, я дома в интернете хочу. Ну, Встречались вам такие? Напишите, да, нет, плюсики там, еще что-то такое. То есть, а денег хотим. При этом денег хотим много. Но выйти из дома не хотим. Хотим вот сидеть дома, кнопочкой тыкать, рассылочки делать и бредить, грезить о том, что у меня сейчас вырастет миллионная структура, и мне прям-таки посыпятся доллары с неба, да. Вот за то, что я сижу и кнопочкой тыкаю. Встречались вам такие люди? Напишите, пожалуйста. Мы же с вами в диалоге сегодня у нас не информационное, а такое вот собеседование, да? Да, встречались, Надежда. Вот, у нас недалее, как дня три назад, вот такой разговор буквально в офисе состоялся, да? То есть люди не хотят палец о палец, что называется, кровью замораться, да? Не хотят палец о палец ударить, а денег хотят больших. Идем дальше. Урок второй называется урок потока и возьмем мы этот урок у наших замечательных жителей океанических или речных да, у рыб, которые стаями перемещаются по водоемам э, и причем перемещаются против течения ну как бы против всех правил да? рыба плывущая по течению никогда не выживет рыба э, плывущая по течению никогда не будет сытой, никогда не спрячется от врагов у нее просто сил не хватит, она же по течению, да? Поэтому рыбы, ну, вы, наверное, каждый из нас хоть раз в жизни ловили рыбу. Вы представляете, что такое, когда вот с удочкой вытаскиваешь, да? На, на берег. Как рыба бьется об этот берег, сколько силы у нее потрясающей. Ладно, если рыбка маленькая, там ее можно перехватить. А если рыба большая, она ж может даже и поранить, вот порезать своим плавничком, да, потому что ей же жить охота, ей же надо обратно в речку. Силища какая? Откуда это силище? Оттуда, что она все время против течения, поперек течения, вверх и вниз. Ей нужно добывать, ей нужно спрятаться, ей нужно увильнуть, ей нужно и так далее. И помимо этого еще один урок рыбки перемещаются косяками да? когда-то в одной замечательной компании один замечательный лидер в принципе вы его знаете филипп Робьяр, он сравнил сетевой маркетинг со стаей рыб напишите пожалуйста чтобы майоран перегрузился да? он сравнил сетевой маркетинг со стаей рыб то есть была индустрия была мощная, было мощное развитие цивилизованное развитие индустрии, да, когда э, те, кто строили свой бизнес как киты, вот, то есть он один на железной дороге, например, да, и все, и больше другого нет. Это железная дорога, ну, какого-нибудь там, не знаю, Савва Морозова, да? Вот, у него пароходство, у него железные дороги, у него больница или еще и еще что-то. Это такие вот киты монстры да но пришло время более быстрых людей более э, сообразительных людей более с быстрой реакцией людей и это время как раз стаи рыб то есть кит разворачивается в океане гораздо медленнее чем это делает стая рыб да раз щелчок какой-то и рыбки все дружно весь косяк повернул быстро в другую сторону раз щелчок и в другую сторону ушел да? то есть время быстрого реагирования время знаете, быстрые реакции на хорошие вещи. Почему у нас структуры сада вырастают достаточно, достаточно быстро, развиваются, да? Потому что мы достаточно быстро получаем результаты. И информация разносится мгновенно, буквально, да? Рыба всегда плывет против течения, вопреки общему мнению, что вопреки общему мнению это правильно. Она делает это не для того, чтобы усложнить себе жизнь, а для того, чтобы больше воды мимо себя пропустить. Так мимо нее в потоке воды проплывает больше еды и кислорода. Так ее жизнь становится несколько раз богаче. Мы же, в отличие от рыбы, всегда пытаемся плыть по течению в стагнирующем потоке. И в результате, вместо 40 лет жизненного опыта, мы нажили однолетний жизненный опыт 40 раз. Мы не хотим выходить из комфортной зоны и потом удивляемся, почему в жизни было так мало возможностей. Мы хотим выиграть лотерею в жизни, даже не купив лотерейного билета. Ну, в принципе, здесь все пояснено. да. А, поэтому, вы знаете, а, наше сопротивление в чем должно состоять? А, в том, чтобы не реагировать на насмешки, да, на упреки, укоры или там кривые ухмылки тех, кто не хочет пробовать, что такое сетевой маркетинг. Ведь это же великие метры мира сего высказывая, что если бы они не занимались вот этим бизнесом много-много лет, в которых они сложились, уже устоялись, такой, как Роберт Киосаки, например, даже Дональд Трамп, я много закидываю роликов в YouTube, допустим, с высказыванием того же Дональда Трампа, того же Роберта Киосаки, да, посмотрите на моем канале, вы найдете мой YouTube во всех чатах, да, а выражение Киосаки о сетевом маркетинге вас, одну из восторженнейших, да? Выражение Трампа ныне, не знаю, прошел он инаугурацию или нет, кто-то видел, может быть, ну предположим, что он уже президент, да. Вот, то есть ныне президента Америки что к сетевому маркетингу он относится очень серьезно. Уважает, признает, и если бы ему попался на своем пути, то, опять-таки, он тоже этим бы, возможно, занялся. Да, никто не предложил ему в свое время. Третий урок мы возьмем у дятла. Урок успеха, и он называется урок реалистичной фокусировки. Ведь дятел не летает с одного дерева на другое, там клюнул, там клюнул, там посидел. Он голодный элементарно останется и без сил. Да? Он потратит много сил на разные деревья. А мы с вами именно это и делаем. да. Была инаугурация, читала в новостях, но инаугурацию прошел, не прошел, не знаю. Ну ладно, это как бы второй вопрос. Вот. И вы знаете... Мы похожи на. Не мы, конечно, с вами, мы с вами, с нами, с нами все в порядке. Мы с вами в комнате, в нашей, с обучением, с диалогом хорошим, с рассуждениями, да? вот. Те люди, которые, к сожалению, считают, что они неправильно понимают выражение, золотые яйца надо раскладывать в разные корзинки. Это совершенно не о том, когда мы бегаем по разным проектам, матрицам, бинарам там и так далее, да? и пытаемся вложить туда-туда-туда-туда надеясь на то, что везде выстрелит, и мы прям миллионами завалимся. Да? То есть это неправильное понимание выражения «золотые яйца надо раскладывать в разные корзинки». Совершенно не то. Вот у нас с вами сейчас в саду происходит именно это. То есть золотые яйца мы с вами раскладываем в разные корзинки с помощью программы софинансирования. Да? Согласны со мной? Напишите. Да, нет? Вот а Почему? Потому что этот сектор работает на производство биологически активных веществ. Этот сектор работает на туризм, этот сектор работает на кондитерку, этот сектор работает на производство кленового сиропа в Канаде и так далее. Да? И у нас с вами везде куплены пои, разложены наши золотые яички, которые будут нести нам с вами дивиденды раз в год или два раза в год. Да, спасибо, что согласны. Вот это называется правильное да, разложение вот яичек в корзинке. А то, как многие люди, ну, знаете, такие не сформированные сетевики, да, понимаю, что я там вложу, буду продукцией пользоваться и буду людей приглашать, потом там вложу, буду продукцией пользоваться и людей приглашать, потом там вложу в матрицах, там тоже, но везде же надо людей, и люди иссякают, они опустошаются энергетически, духовно и физически, понимаете, и происходит отторжение, потом происходит какое-то такое вот, знаете, закрытие, уход в себя. И когда некоторым людям звонишь, говоришь, ты где, чем занимаешься, такое, о, все, все, все, а сетевой маркетинге даже слышать ничего не хочу. Почему? Да потому что изначально все криво было, понимаете? Так вот, у дятла у него фокусировка на одно дерево. Пока он не вытащит оттуда червяка или нескольких червяков, он с этого дерева не сойдет. И дятел во многом умнее нас в этом случае, да? Да, он бьется головой о дерево, но делает это очень успешно. Он реалистичен, Он не пытается разбить дерево пополам одним ударом, как это хотят сделать многие из нас. И он сфокусирован, он не стучит в дерево со всех сторон, он сфокусированно бьет в одну и ту же точку, медленно продвигаясь к своему червячку. И нам же нужен не червяк, а сразу змей, питон. И найти его мы хотим не в плотном дереве, а лишь присыпанным листьями на земле. да, Вот он, пожалуйста, дунь на него, листья разлетятся, и бери питона, кушай. Угу. Но так же не бывает. Четвертый урок нам преподносят наши любимые питомцы, наши сожители, да, можно сказать, как, как называются, члены семьи. Я думаю, что у многих из нас есть вот эти любимцы в доме, да, у меня тоже живет маленький пекинес. Вот я, кстати, наблюдаю вот за ним постоянно, я, я много об этом раз говорю в презентациях всегда, да, а, я всегда говорю, ни одно животное в мире не возьмется за еду, прежде чем не сделает несколько глотков воды. Ну, у, разного животного, у разных животных эти глотки маленькие, собачка сделает несколько лайков, да. А лошадь выпьет целое ведро или корова там, а слон, может быть, я не знаю, бочку выпьет. Но прежде чем приступить к еде, ни одно животное в мире, ни одна птичка а, на, сухо, на сухую не начнет кушать. Мы же с вами а, буквально, я не знаю, режем вот с сухомяткой, вот этими кусками, да, режем, буквально стираем там, не знаю, в кровь, наверное, наши пищеводы и желудки, а потом жалуемся на гастриты, на изжоги и так далее. Но урок не в этом, конечно, стоит. Это я просто упомянула режим питания, как, как это делают животные. да. А урок состоит в чем? Называется Повеляй хвостом первый». То есть собака вам никогда не скажет, сейчас прочитаю лучше вот эти строки, да? То есть в 21 веке уже не важно, что делаешь ты, а важно, на что мотивируешь других людей. И прекрасный пример здесь – Собака. Собака не думает, ты сначала меня домой приведи, накорми, помой, а потом я тебя в хостом повеляю. Да? Собака первая отдает свои чувства лишь потом получает взамен то, что ей нужно. Но при этом она нас не заставляет э, ничего ей отдавать. Она это делает так, она делает это так от всей души, от всего своего собачьего сердца. да? что вы сами захотите ей все отдать, всю душу вытрясти накормить ее, и погладить, и помыть, и расчесать, и, и так далее. Да? Вот, недаром же собачий взгляд, он вот, самый преданный, самый верный. И, и вообще это такие существа, которые вот, прослезиться заставляют, да. А, вот, так что у нас в 21 веке действительно сейчас век такой, что а, нам нужно. Ну, вот такой вот век информационный, век презентационный, век, как сказать, подачи себя, да. Нужно уметь себя продать. И начать продавать себя нужно, конечно, с чего? С улыбки. Элементарная улыбка, когда в офис входит человек, когда по улице идет человек, и вы ему улыбаетесь и начинаете разговор с улыбки, да. Ну, и знаменитая песенка, да, вы знаете, улыбнись, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется, это напрямую закон Вселенной. А, я не знаю, к сожалению или к счастью, ну, конечно, бывают такие времена, когда мы, например, недомогаем, когда настроения нет, чего-то там на нас звезды как-то не так действуют, или погода сегодня не такая, и вот крайне не хочется куда-то идти, чего-то делать, кому-то улыбаться, и всех бы послал куда-нибудь туда, но... Как только приходишь в офис, да, у меня, не знаю, в офисе, наверное, такая у нас сложилась уже зарядка, такая энергетика, да, вот только в офис приходишь, у меня как это все рукой снимается, и как бы как бы я себя не чувствовала, ну, уже другой настрой, потому что выработалась определенный вот даже рефлекс, я бы сказала, такой, да? Хороший рефлекс. Ну и пятый урок. Мы возьмем его у змеи, которая показывает нам, как. Не надо ныть, да? Ах ты, боже мой, не туда переключилась, сейчас, секунду. Как не надо ныть. То есть она не думает. У меня нет ни рук, ни ног, у меня плохое зрение, я родилась не в той стране, меня никто не любит, мои родители обо мне не заботились с момента, как я вылупилась. Змея обходится тем, что у нее есть. И мы даже боимся этого животного, ну я бы сказала, в кавычках, конечно, инвалида, да, уж так. Так она родилась, такую ее природу создала. Красавица, между прочим. И ей не то, что не нравится. Она просто, если ей что-то не нравится, она просто меняет шкуру и ползет дальше без сожалений. Вы прекрасно знаете, что змея раз в два года меняет шкуру. Знаете, Я, я не видела, вот пока не стала искать вот эти картинки, да, я не видела, как это происходит. Посмотрите, как потрясающе создано природа, да, вот как потрясающе все предусмотрено, что действительно вот надоела ей эта шкура, да, надоела ей вот, вот в этом вот, вот на этой работе быть там, чего-то терпеть, чего-то не добирать, и, и, и, а дай-ка я скину эту работу с себя, шкуру вот эту, и найду себе что-нибудь новенькое, и в результате э, остается в обновленной, красивой, блестящей, новой, горящей такой вот шкуре, и привлекает вновь и вновь хорошие ситуации для своей жизни, да, обновляется. Вот нам надо научиться, конечно же, у змеи вот этому качеству обновляться, то есть э, в, этом, в этом смысле я так понимаю, это я так понимаю, как вы понимаете, напишите пожалуйста, да, э, в этом смысле надо просто уметь скидывать в себя, возможно, старые привычки, возможно, какие-то стереотипы убирать, а делается, а делается это исключительно обучением, обучением, обучением, и еще раз, обучением, ломкой себя где-то, преодолением каким-то, вот, на, на, над своим не хочу, не могу и так далее. И в результате, когда вы сравните себя, э, какими вы были год назад, два года назад, пять лет назад, десять лет назад, да, вы потом поразитесь. Не надо сравнивать себя с другими людьми. Вы никогда не будете другим человеком. Я никогда не буду хамдией. Хамдия – это хамдия. Я буду Оксаной, только в другом качестве каждый год меняться, да. Вот, и вы знаете, когда вот рассмотришь, вот назад оглянешься а на несколько лет, да, хорошо, если у вас есть какие-то записи, какие, как вы выглядели, как вы одевались, как вы говорили, это вообще здорово себя сравнить с собой пять лет назад, да, и просто поражаешься и думаешь, господи, боже мой, ну какие глупости говорила, ну какие Какие-то вот, какие вещи такие делала, но опять не надо торопиться себя ругать. Это был этап развития, это был этап роста. Да, на тот момент вы так воспринимали мир, вы так одевались, вы такую прическу носили, вы такие слова говорили, вы так думали, вы так мыслили, вы были такими, да? Проходит время, вы меняетесь, вы меняете стиль жизни, вы меняете образ жизни, вы меняете стиль одежды, вы меняете прическу, вы меняете косметику, возможно, у вас какие-то цвета меняются, может быть, волосы как-то перекрашиваются или еще что-то такое, другие тона начинаете в косметике использовать. Да? Вам кажется на сегодня, что это вот, вот самый супер вариант, да? пройдет пять лет, почему нужно всегда делать фотографии, какие-то записи, да? пройдет пять лет. Посмотрите на себя сегодняшнего, в 2017 году. Я уверена, вы улыбнетесь и скажете, ну елки палки, еще задурю, Майлос, да, вот не могла, вот как сегодня выглядеть, да, в 2020 году, в 2022 там, вот. Поэтому растите, развивайтесь, улучшайтесь, э, но ну, не, не отходите далеко от природы. Да, Альфинур, да. Альфинур, кстати, пришел новый э, выпуск. Я вас видела, теперь я знаю, как вы выглядите, да. Я про вас прочитала. Очень приятно. Ну, купите, пожалуйста, журнал «Охрана здоровья». Там про очень многих наших лидеров написаны великолепные статьи. И просто читаешь и радуешься, сколько шикарных людей у нас есть в наших структурах, да. И, и еще больше хочется с этими людьми встретиться вживую, поговорить, ну, вот, знаете, обменяться вот этой хорошей энергетикой, да. Классно, что есть у нас журнал Охрана здоровья, классно, что контракт сад подписал именно вот с этим журналом, да. А, классно, что раз в полгода посвящается полностью выпуск нашему саду. И, и еще более классно, что мы можем его купить и, и даже баллы за это получить. Ну, все вот все, все, для нас, да, кто-то, может быть, в Москве покупает этот журнал где-то в бутиках каких-то журналах, в киосках, да? караулит, возможно, следующий выпуск, еще что-то такое, а мы с вами зашли на склад, заказали, нам прислали, принесли, ну, мы просто короли, правда? фотографии смотрит весь мир ну да ну мы вообще знаете конечно мы все скромные но вот что хочет сказать о нашей с вами профессии дистрибьютора сетевика лидера руководителя скромность нам не по пути нам со скромностью не по пути не в том плане что мы должны якать или еще что то такое да а нужно создавать бренды нужно создавать марки лица нужно создавать образ свой в интернете мне очень нравится допустим образ татьяна богатая это же не фамилия ее это же это бренд это псевдоним на самом деле не другая фамилия да вы прочитаете об этом опять-таки в журнале но классно что она татьяна богатая понимаете у меня даже мысль зародилась ну, как же мне себя-то вот так вот назвать чтобы я не просто была так как оксана Меньшкова, да а как-нибудь вот эдак не знаю пока не придумала может и не буду. Вот. А почему? Потому что сейчас, еще раз повторяю, время информационного века. Сейчас век информационный, да? И нужно создавать свой бренд. Есть такой бизнес-тренер Артем Нестеренко, я у него обучалась однажды. Сейчас, пока, вот пока время не найду, приглашаю свое время на очередные тренинги, да, но пока времени не найду, я, собственно говоря, у Алекса сижу богатая. Это хорошо. А богиня? Как вам богиня? М -м, не знаю. Я предпочитаю, чтобы богини назвали со стороны. Нужно заслужить это великолепное э -э имя. Да? А так вот самой назваться, ну, ну не знаю, это же лично мое, не знаю, честное слово, не буду просто даже. Хотите назваться, назвать, как, как вы лодку назовете, так она и поплывет, да, помните из мультика? Ну назовитесь богиней, ну значит будете, ну значит это ответственно, это нужно приближаться к этому образу, понимаете? Нужно приближаться, нужно соответствовать, если богиня делает что-то такое непотребное, то какая же-то богиня, да? Вот, поэтому я говорю, что с вот таким вот псевдонином нужно аккуратненько конечно быть Уж если назвались тогда соответствуйте да вот а, сейчас договорю мысль и а, да спасибо что согласна а, и вот а, вы знаете мысли потеряла подождите Ну, я о том, что нужно меняться, в общем-то, я о том, что нужно меняться, что нужно э, почаще быть, заглядывать на природу, изучать эту природу, и она нам непременно поможет, непременно поможет. Может быть, даже просто разглядывать, какие вот элементарно окрасы, ведь посмотрите, какой вот потрясающий окрас вот у змеиной кожи, да? Одно время были, помните, э, в моде вот эти змеиные кофточки с змеиными расцветками, да? может быть, они до сих пор есть в ходу, не знаю, у меня была такая кофточка. вот, просто сама природа действительно нам подсказывает, и если мы не будем далеко от нее уходить и ввергать себя в какие-то супер-моменты, которые придумал именно человек, в силу того, что он считает, что это супер-модно, супер там и так далее, да, нужно всегда идти от личного ощущения сердцу хорошо, телу хорошо, мыслим хорошо, не мешает ничего, значит, это мое, вот это примерно мое мнение, вот так, да, ну и последний слайд у нас сегодня, природа всегда с нами, что нам дает природа, нам природа дает здоровье, когда мы придерживаемся естественного питания, да, нам природа дает познание, столько на каждом шагу у каждого животного можно чему то научиться у каждого куста даже можно чему то научиться. Да? нам природа дает красоту мы с вами имеем в руках природную органическую молекулу которая конечно же ведет нас к здоровью и красоте пища воздух материал для хозяйственной деятельности все нам дает природа если мы будем о ней заботиться и не будем далеко от нее отходить это лично мое мнение потому что ну, ну вот выросла я вот так вот близко с природой и и очень люблю и мне конечно больно когда вот очень больно когда я на фейсбуке например, вчера прочитала что один урод в канаде вместо того чтобы отдать собаку в хорошие руки, там, найти нового хозяина, да, он предпочел замотать собаку изолентой и выкинуть на улицу, чтобы она там задохнулась. И... Ну, я не знаю, я плакала, например, да? Хорошо, что его нашли, этого песика. Псику 7 лет. Его нашли. А, собственно, выкинул он, потому что у дочки аллергия на собак открылась, да? Но собака-то здесь при чем? Ну, в лучшем случае найди хорошего хозяина. А еще в лучшем случае, ну найди что-то от аллергии, так. Вот, пожалуйста, наши, ну не дошли до него наши капельки, да, не значит. Вот, в результате за счет собачку нашли, спасли. Сначала у них же там эти приюты собачьи, да, а потом нашли уже семью, которая, значит, ее приняла как члена семьи, там у них четверо девчонок, все ее обожают, и даже и даже в Канаде, значит, чтобы напомнить а Человеческой жестокости, которая временами проявляется, да? запустили серию игрушек, а дело в том, что когда у нее мордочку перемотала изолента, и когда ее обратно разматывали, вот на том месте, где изолента, у нее это порода, ну что-то из боксерчиков таких вот, да? У нее, значит, очень нежная вот этот вот вокруг мордочки, кожа-то такая. И когда изоленту снимали, видимо, сняли, ну не то, что неаккуратно, а просто она же прилипла там, то есть вместе с, с, с покровом. И долго-долго это место не заживало, было такое вот сначала розовое, потом белой полосой. Когда, когда выпустили игрушки, вот на игрушке сделали на носике вот эту вот белую полосу, как напоминание о... Человеческой жестокости. И вот продажа этих игрушек сейчас невероятно популярна в Канаде. И деньги от продажи этих игрушек идут на развитие вот таких приютов для бездумных зверей. Ну вот, благородно, конечно, в, в окончании, конечно, все благородно сложилось, да. Но изначально, вот, надо додуматься вот так изолентой собаку всю перемотать и выкинуть на улицу, чтобы она сдохла. Больно, конечно, больно, да. Вот такие вот бывают у нас происшествия. Поэтому я, я всегда буду за природу, я всегда буду. Я недавно подписала петицию, тоже на Фейсбуке была, против вырубки кедра, который пойдет на Китай для изготовления канцелярских изделий. Вот. Да, Наталья, я тоже вот, знаете, я видела, я, я плакала, просто она просто вот настолько у нее весь носик раздулся от того, что перемычка вот эта была перетянута вся, ну, больно просто, да. Вот, Ну что еще вам сказать, скажите вы мне что-нибудь, я предложила свой вариант поучиться у природы, предложила пять вариантов, пять уроков, да, которые нам нужно как говорится, намотать на ус и использовать в том числе в нашем, в нашем с вами сообществе, в построении структуры, в отношениях между людьми, в отношении воспитания в себе лидера человека, который может руководить структурой, которому можно доверить структуру. Это, наверное, более важно, когда человеку доверяют структуру, да, это, наверное, более важно, чем там сами себе что-то мыслим. Напишите, пожалуйста, свое мнение о сегодняшней презентации. И если нужно, как бы я эти пять уроков могу скинуть в личке, кому-то надо, потому что я считаю, что, ну вот, хорошие фишечки такие. Расскажите об этом своим партнерам слайдов немного да 12 если хотите я могу просто пролистать чтобы вам, как напомнить вам просто пролистать да первый урок это львята которые должны измораться кровью которые должны получить получить шишки в лоб когда нам делают отказы нет я не люблю сетевой маркетинг нет это не для меня нет я не буду брать этот продукт да а мы ему ненавязчиво перезвоним через два месяца. Ну что, надумал, не надумал, да? Вот тут мы и мораемся, называется, да? Вот. Урок второй мы берем у рыбы, которые, несмотря ни на что, плывут против течения и только обогащают свою жизнь вот, движением против течения, да? Потому что идет насыщение, идет кислород, идет развитие, вот, когда мы что-то преодолеваем, конечно же. Третий урок мы берем у дятла, который пока не достанет червяка, пока мы не добьемся. Сейчас секунду переключу, ага. Пока мы не добьемся вот какой-то квалификации, мы не успокоимся. А потом еще больше не успокоимся, потому что нужна следующая квалификация, следующий червяк из этого места нужно достать, да? Вот. Затем значит, мы позитивом заряжаемся у наших собачек, которые виляют хвостом первые, а уже потом получают за это колбаску. Да? И пятый урок мы берем у змеи, которая, если ей что-то не нравится, меняет кожу. И, и, и поднимите руку и, и скажите, ну ее нафиг, да? Первый урок, вот смотрите, еще раз, мы берем у львят. Урок львят, который, что называется, который называется запачкайте морду кровью. Так называется. Учится у больших львов и учатся, естественно, на практике. Для того, чтобы быть сытым, нужно, конечно, замораться. Да? Спасибо, что вы сегодня зашли в нашу комнату. Ну, что-то почерпнули, если вам эта информация доставила удовольствие и пользу, я очень рада, значит, я не зря старалась, искала, и мне самой нравится этот очень материал. Ну, сохраню его и покажу своим людям в офисе, которые, к сожалению, до сих пор еще не владеют интернетом, не имеют компьютеров, есть и такие. Вот, вам спасибо за присутствие, за поддержку, за диалог. Будьте с природой, будьте красивыми, будьте щедрыми, будьте благодушными, будьте добрыми, великолепными, как сказать, сопереживательными,